перебираю камни тут кое-какие на кучу малу какие-то ну, в общем пристроить надо а, видите какие красава какая вот если полирнуть так совсем хорошо будет Полировать, да, вообще будет изумительно смотреться. Видел я такие. Видите, как рисунок проявляется. Надо полировать, резать на пластину, понимаете. Раз, два, три, ну, четыре. Пластины хорошие достатки. Если по сантиметру пилить. Дорого все. Это дикет кварцевый агрегат. Твердый. Считайте, кварц. 7 очков режется. Плохо. Ладно. Кому-нибудь понадобится. Сзади не Вот тут. Эту это, тоже резал. Но не я резал. Видите? Какая красава. О. О. То есть вот эта половинка, видите? Вот она вот так вот. О, ёлки вот тяжелый. Бабочка, одним словом. Вот это одно крылышко. Видите рисунок? Это вот второе крылышко. Вот рисунок. Этот, а это по краям. Вот. Один край. И вот другой край. Вот такая вот бабочка. Холодиной воды-то нет. С собой не взял. Ну, поверхность неплохо. Отрезана ровно, поэтому тут, да. наверное, шлифовать не надо. Да. Так. Ну, вот размер маленького. Сколько? Около 25. По большим сторонам считаем ну где-то на 20 ну, так, да. около 25 а здесь ну, 20 а высота? а высота 9 высота 9 так сколько же он весит? сейчас прикинем сейчас минуточка так и что тут у нас даже подъезжает где-то 8 килограмм 300 грамм Рыжа-ка ну Не Пусть так мешки. За пятерку уйдет. Так. А это сколько у нас? Да. Ну, что, так же должно быть. Раз, у нас ответная часть 20, около 25. Единственное, что высота ее другая будет. Вау. Ну, примерно 15, наверное. Да так где-то. Так, так, где-то пятнашка, наверное. Может быть 14. Сейчас взвесим еще. Так вот он лучше смотрится, когда его заполируют. Видите, какой красава дикит кварцевый агрегат. Можно просто пластины, а можно здесь интересные вещи вырезать из него, из этих пластин. Можно даже, наверное, пробовать поделки делать или кабашонить. Из двух одинаковых половинок уже, глядишь, получится гарнитур. Делают лещики то Я говорю да интересно ну это шайтанский перелифт тоже булдыган там даже с курочкой какой интересной в каждом углу что-нибудь. Опа. А это что? Это все выброшено было. Видите? Смотрите-ка. Кристаллики кварца. И тут же слюдка. похожая на мусковит. А вот тоже. Это или Семенех, или Барские ямы. Там кристаллы тоже есть. Равнонаправленно так красиво. Да, часть кристалла дымчатого кварца а вот еще из одного угла вытащил но ну, это первомайско-зверевское месторождение эти крокаид как сплошной корочкой лежит бывает отдельными кристаллами а это вот кристаллы как корочкой а черненькая это скорее ну, может быть вакилинит вот тут тоже отдельные кристаллы есть Но этот образец я потерял, долго искал видите, Вот, и нашел. Это кальцитовая щетка. А сверху, вот это, это перит, кристаллики перита. Такая симпатюля вообще. Это вишневые горы. Шахта капитальная которая уж давным-давно отработана. Ну что вот человека, у которого я покупал, живых нет. Царство ему небесное. Вот. Человека нет, а камень есть. Красивый образец. Тоже выложу на продажу на сайте перелифт. времена не очень все пойдет с молотка но ну, это шабровское <свист> месторождение вот это магнезит где большой палец вот это магнезит это тальк голубой ну, это бронерит коричневый красава тоже я спомерю и Тоже пойдет, кому надо.